Добрый день. день. Информагентство Ледо. Вопрос можно задать? Посмотрим. Вчера был 12 июня, так? Да. Ну, говорят, День России. В связи с чем этот день появился? Не сказать, не знаю. Хорошо, немножко предыстория. Буквально, так сказать, лет 10 назад его называли День независимости России. От чего была независимость, тоже не знаешь. Не скажу Не скажешь. Ну, это, скажем так, недоработка школы, система образования и всего прочего. В принципе, это день разрушения Советского Союза. Где-то так. Потому что, когда это дело назначили, значит, получается, Россия, Российская Федерация образовался и исключил сама себя из состава Советского Союза. В принципе, схема такая. Так что, хорошо это или плохо, как думаешь? Ну, в принципе, это потому, что мы отградили садку западный не а, ну Но почему начали развивать свое. ну как мы развели посмотри вот авиационный завод если раньше он 50 самолетов в год выпускал самостоятельно то сейчас он ничего не выпускает был завод Масленника, кстати где делали эти самые, скажем так иглы для урагана или там для града ну понимаешь да вот сейчас этого завода нет Положительно, хорошо. Там и часы, кстати, делали хорошие. Там оборудование стоял лучше, чем швейцарская. Потому что швейцарская мелко оптовая, а там крупный окна на всю страну делали часы. То есть вот о чем речь. Страна от этого потеряла. Так. Ну, это вопрос вот о чем. Вопрос о том, что 12 июня, э, что для вас этот день? А под этим что подразумеваете? Единство. Единство чего с чем? Кого с чем? Российских субъектов. Субъектов Субъект Российской Федерации. Хорошо, до этого, Садитесь, был, да. до этого был Советский Союз. Там был тоже единство 15 республик. Да. Вот э, Россия, получается, в девяностом году, 12 июня, заявила о том, что все мы не хотим, мы самостоятельны, мы независимы. От чего стал независима Россия? Наверное, отступился, но перестала быть в колонии Я не знаю, честное слово. Yes. Я поэтому, чисто просто это... понимаю. Но это не ваши проблемы, не ваши ошибки. Это ошибки сейчас, сейчас образования. Мы... Может быть, как раз иначе ошибки. Нет. Нет, это ваши учителя так вас учили, готовили. Вот в чем дело. Раньше было по-другому. Раньше оно говорило, так не знаешь, значит, приходишь после уроков, и мы и с тобой все Да, мы с тобой занимаемся, да. да. да а да, сейчас да. знаешь что с тобой, а да, Нет, а сейчас денежку дай, и можешь потом прийти посыроков позаниматься. О, абсолютно правильно. То есть главный стимул для страны стал что? Прибыль, деньги. А тогда человек был. Поэтому и промышленность была, и все свое было. Плохое или хорошее, можно было улучшать совершенствовать, но оно было все свое. Так речь об этом? Угу. Об этом, именно об этом. Даже никаких этих крайних там или сверхкрайних вопросов нет. Все о жизни. Информагентство Ледокол. Заходите, в Ютубе есть. Канал. Так называется, да. Информагентство «Ледоков». – Да, совершенно верно. Вчера опрос сделали в Саратове, в Иркутске. Ну, сегодня здесь делают? Ничего страшного. До этого в больших городах делали, но, Мы, честно, добровольные, поэтому кто как хочет, то так и работает. А? Снимай. Да, конечно, молочь. Ну, а ну, не страшно же. И я про это. Ладненько. Все же такие дела. Если интересно будет.